Oh. <laughs> Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Фат. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре. Сегодня мы поговорим про рынок, да, как странно. ну и в том числе в контексте сегодняшнего вебинара будем говорить про те бумаги, которые выходят в индекс NASDAQ. Индекс NASDAQ подешевел на текущий момент более всего, чем если сравнивать с ключевыми индексами, как на S&P 500 или на Dow Jones. Поэтому в данном случае мы видим, что и большое количество бумаг отдельных шевел гораздо больше, чем индекс. И я думаю, что сегодня ФЛАД как раз в ходе сегодняшнего вебинара раскроет интересные моменты, да, поговорит о бумагах, которые входят в индекс. Ну а прежде чем мы начнем, я, как всегда, скажу пару слов в начале. И во-первых, как всегда, напомню про риски. Всегда важно помнить о рисках, с ними важно разобраться, неважно в какой вы инструмент инвестируете, в акции, в ETF, используете CFD, всегда с ними важно ознакомиться и разобраться. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, да, и те, кто смотрит нас на YouTube-канале. Скажу пару слов про компанию. Мы являемся международным брокером, на рынке уже работаем более 21 года, представлены в разных юрисдикциях, в разных странах, сейчас также в плане получения лицензии в Канаде и запуска операционной компании также в Африке. Мы предоставляем возможности именно по трейдингу, то есть это более 8000 инструментов, которые доступны для маржинальной торговли, также и для классического инвестирования, как в акции, так и в ETF. Инвестировать, торговать можно как на платформе Trader 4, MetaTrader 5 и также есть мобильное приложение, в котором вы можете более удобно делать, особенно если вы начинающий инвестор, то мобильное приложение более привычно, более удобно, поэтому вы им также можете воспользоваться и уже пару месяцев мы запустили возможность покупать дробные акции это делается на инвестиционном счете то есть без кредитного плеча и теперь вы можете покупать акции ну в первую очередь акции допустим дорогие да как amazon не обязательно покупать целую акцию да можно купить ее часть и таким образом увеличить диверсификацию как раз в вашем портфеле мы в нашей компании уделяем огромное количество внимания обучению поэтому мы очень рады что Фад присоединяется к нам и делится своим опытом в ходе наших вебинаров. Для того, чтобы вы всегда были в курсе того материала обучающего, который мы предоставляем, я рекомендую подписаться на наш YouTube-канал, на наш телеграм канал Сейчас ссылочки также пришлю, и если в какой-то момент вы пропустите как раз следующий вебинар, то запись вы всегда там сможете найти. Также мы с Фадом записываем подкаст «Два трейдера». Вот буквально перед этим вебинаром мы закончили записывать очередной эпизод. Буквально через час он появится также на, на наших подкаст-платформах. И там мы уже проговорили сегодня отдельно как раз про ETF и говорили про заседание ФРС, про инфляцию. То есть вот эти вопросы как раз можно будет там чуть позже послушать. Ну и со своей стороны хочу представить ФУАД. Да, с ФУАДом мы сотрудничаем уже много лет. Фад проводит для нас вебинары, обучающие курсы, различные семинары. Записываем подкаст. И вот также у нас на подходе достаточно интересный проект. У нас... Слышали вы или нет, но я по крайней мере скажу. У нас есть сервис Copy Trading и не так давно был также расширен функционал этого сервиса и появилась возможность копировать инвестиционные портфели. То есть как раз... Такой подход, и Фуат также будет вести свой а, портфель, мы будем про это рассказывать, но ну, когда уже будут все ссылки там на телеграм-канал, об этом тоже я уже в следующих выпусках а, а, расскажу. вот а, Поэтому с моей стороны это все, тогда Фуат, передаю на микрофон тебе. Да, спасибо, Роман, надеюсь, слышно хорошо, видно я вижу, что видно. Смотрите, значит, я тут решил подойти к этому вопросу очень просто. Тут чисто трейдинговая у нас тема. Мы не собираемся изучать какую-то индустрию, мы не собираемся изучать какую-то тематику, да, сложную для нас. Это рынок, поэтому никаких слайдов как таковых, как раньше, да и как показал опыт слайды, люди не очень любят. Мы будем чисто практически копаться в бумагах и я буду рассказывать то что все что думаю о той или иной бумаге но подойдем мы к этому вопросу а, через чет, ну, четырьмя способами так скажем первое мы возьмем топ самых дорогих бумаг из nasdaq чья капитализация до да, максимально в этом индексе Второй подход мы возьмем, ну, как и заявлялось в теме, топ подешевевших бумаг, самые дешевые бумаги, не, не дешевые а в абсолютных величинах, а потерявшие очень много а с, ну, за год, например, потому что пик был да, зимой в январе, за полгода, извиняюсь, за полгода. А потом мы возьмем топ бумаг, которые не упали в цене сильно относительно других, ну, то есть гейнеры, так скажем, из этого же Nasdaq. Ну и, наконец, четвертый список. Мы возьмем бумаги, которые мне лично нравятся, которые я изучаю и мне интересно. Вот так четыре разных подхода будут у нас а, на, на этих бумагах. А, пока я вас, пред, я вас приглашаю, не приглашаю, а добавляю сейчас, к, подключаю а, наш... Подключаю страницу, значит, где nasdaq вот эти котировки и классификация. Кто больше всех упал, кто больше всех вырос. И вот буквально через пару секунд у вас на экране будет... Вот. Тут интерактивно. Вот я выбрал NASDAQ 100. Шестимесячная сортировка. И вот вышло сразу несколько бумаг. Ну вот давайте начнем... <связывая> Из самого дна этого списка На дне у нас Netflix 173 доллара Ну тут премаркет написано Видимо не обновлено Но это свежий-свежий Я надеюсь свежий Давайте сверим, кстати Мало ли, лучше уж убедиться Что это свежий, свежие котировки Чем чем так NFLX я пишу на другом терминале 172, 41. Да, 172, 41, 173, в принципе, одно и то же. Там падение такое большое, 69% за полгода. За год 63, за 3 года 46. Ну, за 5 лет он все-таки в плюсе. Э, ну, все мы понимаем, в, в чем проблема NASDAQ. Да? Мы понимаем, что NASDAQ падал э, два раза на отчетности. Очень сильно падал два раза на отчетности. Uh, и uh, второе падение для меня было неожиданным, потому что ну, и в первый раз-то overreaction, да, как я считал, а во второй раз уж совсем. Но вышел я uh, через хедж, через несколько uh, таких операций, хеджирующих в основном, мне удалось выйти с минимальными потерями. Покупал я по 387, потом пытался несколько раз перехеджировать, покупал путы и так далее. Ну, в общем, получилось выйти не с такими потерями, как, например, те, кто покупали до отчетности даже первой. Что можно сказать про Netflix? Давайте переключимся на другой экран, который показывает график, отражает график уже в хорошей платформе, да, так скажем, в... Так, как переключиться, секундочку... Так, секунду, а, вот же, вот у меня на экране, а, вот открыт график, вы, наверное, его видите, давайте просто вбьем сюда в поиск Netflix NFLX, да, вот он вышел, это, конечно, не криптовалюта ни разу, это акции, и вот он здесь с логотипом, все видно. Вот он у нас Netflix, вот даже покупка, да, 387, ну вот стоп-лосс идея, конечно, я по-другому действовал, ну, вы знаете, что я через сложные инструменты торгую, там проще хеджировать, хоть и, хоть и дорого иногда, вот сам хедж дорогой, но он, он лучше, чем просто стоп-лосс. Что мы имеем? Ну вот максимальная цена приближалась к 700 долларам. Опять же, это топ падающая бумага в NASDAQ. И так как у нас тема называется «Топ упавших на насдаковских бумаг», я думаю, что Netflix у нас будет действительно в топе, действительно будет самой интересной а, бумагой, по которой что-то можно сказать, потому что там есть и кэшфлоу, там есть и реальный продукт, ну, услуга в данном случае, а, ну, и так далее. А Давайте уберем эти идеи и просто заново, заново построим все линии. Тут есть, интересно, удалить все линии, вот, удалить объекты рисования. Есть. Так, Weekly, Weekly, что я могу сказать? Всегда начинаю с Weekly. Вот он у нас Weekly. Ох, посмотрите, что там случилось. То, что годами наращивал Netflix с 17 18 года, даже нет, июнь, 26 июня 17 -го года, ровно 6 лет назад Netflix акции были вот на этом уровне. Несколько раз им удалось сделать хороший прорыв, пробой. Первый, ну ладно, это не считаем, но ВХ а не было. Второй, после консолидации в третий раз, это уже меместочная такая эйфория, меместоки. Набежали юные трейдеры, ура, им нравится Netflix, они же смотрят Netflix, да? И вот он, вот он пик. 700 почти долларов за одну акцию и 172, вот такой большой контраст. Что тут можно сказать? Давайте посмотрим по Fibonacci весь тренд, насколько этот весь тренд отыгран. Ну, что называть всем трендом, я не знаю. Откуда развертку Fibonacci брать? А, Все-таки тут дно, донышек много, и если мы будем прям реально дно искать, уйдем очень далеко. Ну, давайте начнем с самого глобального дна. А, возьмем retracement с какого-то... Где он у нас? Так, секунду, я правильно открыл сначала... Фибоначи. Ну пускай будет вот это вот последнее дно, откуда и пошел весь рост. А, секунду я не то взял, да? Ну пускай будет так. В принципе, нет разницы, в какую сторону брать. Ох, ох, ох, у нас 60... Почему 66, 56? Я не пойму, секундочку. А, 0.23, ну все правильно. Неважно, с какой стороны берете. Последняя точка по Fibonacci, куда бумага может упасть. То есть мы отыграли больше, чем 3 четверти 0.23.6. Хотя давайте по правилам все-таки будем делать. А будем рисовать действительно ну, вот так, да, я сделал. Давайте вот так теперь нарисуем. ну, ровно та же цифра, сверху вниз 0.23 или снизу вверх 0.76, одно и то же. Мы там, где тренд должен или получить мощнейшую последнюю свою поддержку, раз он до этого никак не реагировал, вот на, на 50% я вижу было какое-то движение, простояли как раз 300, 387 примерно здесь и сюда и попадает, да? 370, 380, 50%, ну, 365. Потом мы пробиваем на отчетности 0.61 Фибоначи и останавливаемся здесь на 0.76 по Фибоначи. Последняя остановка. После пробития этого уровня обычно говорят, что тренд все развернулся и это уже, это уже все, бумага да, пропала. Ну, я так не считаю, просто хочу сказать действительно важный, последний важный уровень, который можно по Фибоначи увидеть и узнать. И если и здесь не покупать, то где? Хорошо, раз уж у нас последний уровень, по классике тоже здесь что-то нащупывается, да? Может быть, может быть, может быть и нет. А давайте посмотрим, насколько бумага интересна вообще. Netflix, вот у меня, надеюсь, видите на экране, фундаментал Netflix. Посмотрите, после такого сильнейшего даже падения, у нас все еще p еще 17. Но кто знает Netflix, тот э, э, как бы отреагирует адекватно на это. Мол, ребята, ну 17 по Netflix это нормально. Это же вам не Coca-Cola. Даже для Coca-Cola это да, норм. Но для Netflix, который всю жизнь торговался с красными Valuation цифрами PI, 17, еще и Forward 15 это очень много. Что они вообще собираются зарабатывать? 30 миллиардов у них оборот годовой, из них выжимают 4,75. Неплохо, 16%. Смотрите, Netflix начинал конечно же с отрицательных цифр, но какое-то время он имел а, чистую рентабельность э, ну, я не знаю, 0,7%. Полтора процента, считалось много, ну, ребят, что вы хотите, сервера работают, стриминг идет, из каждого фильма капает, с каждого просмотра что-то капает, а что еще, не десяток же процентов брать, сейчас они 16,5 берут, и рынку, рынку все мало, все мало им. Долги, конечно, тут накопились, мы видим, потому что они эти сериалы ну, в долг снимали, так скажем, инвестировали много долгов, облигации, скорее всего, выпустили. 84 миллиарда стоит компания. Представляю, сколько она стоила на пике. Давайте вердикт, что ли, или как-то... О, РОЕ 32%, неплохо. 75,4 потери от пика. Такой, второй такой бумаги в Назнаке крупной уж точно нет. Поэтому я думаю, если уж вы хотели купить Netflix и считаете, что это стабильный кэшфлоу, это бумага, которая просто будет генерировать прибыль, потому что снимаются фильмы, показываются, люди смотрят, то это хорошо. Если еще они перекроют эти имейлы, которые а, дублируют, да, вот кто-то заплатил и отдал пароль, не имейл, а пароль, отдал пароль другому и теперь смотрит другой, то вообще будет прекрасно. Что я могу сказать, ну клиентская база может и будет уменьшаться, ну во-первых у нас инфляция, у нас кризис, да, какой-то рецессия на носу может быть в США и ä, потребители могут отказываться от таких сервисов. Ну я думаю 9.99 или 12.99 в месяц, ну не будет прям массовый отказ всех и вся, но какой-то будет, или он уже был, куда уже дальше. Окей, okay. точка входа хорошая, экономика компании ее макропоказатели ну, средненькие или неплохие были намного хуже. Момент входа не с точки зрения теханализа, а с точки зрения вообще ситуации не очень, но он не очень везде. Ну и Netflix это не хлеб, не вода, все-таки отказы могут быть и вот получили то, что получили. Скидка она дана не ввиду макроэкономической ситуации, не ввиду последних вот текущих событий, а это типичный нетипичный, сугубо а, проблема Netflixа и она отражалась на двух отчетах. Это отток подписчиков, это проблемы внутренние там с прибылью и так далее. А, вот так, вот такая ситуация. Идем дальше, мы не успеем. PayPal. Я мало понимаю вообще, как PayPal до сих пор вот держится на, ввиду такой высокой конкуренции. Посмотрите на PayPal. Надеюсь, вы сейчас видите экран. Там ситуация еще хуже. Weekly. Я даже на Netflixе не стал переключаться на Daily, потому что смысла вообще нет. Там такой мощный, такой обвал мощный, что выклеили дейли, все очень глубоко внизу. По PayPal тоже я вижу мощный уровень. Это, это кажется, что тут вообще ни о чем, да, но это действительно несколько месяцев а, простаивания на уровне, пару месяцев точно на, на одном уровне, и вот сейчас мы снова здесь. Не дай бог сейчас паника будет сильной, и, и даже такие бумаги, которые валяются на дне, тоже сильно уйдут вниз. Вы мне все-таки напишите, вы видите экран, да, вы видите график экрана, давайте я тоже... я тоже убежусь в этом, а то было бы нехорошо, если бы мы а, на разных... Ну, если бы не было видно, вы бы мне написали, наверное, надеюсь, именно график График PayPal Vision. А, хорошо, спасибо, Максим. Так, по, по экономике. компании, значит, Точка входа идеальная, ну, если уж ее вот так можно назвать, с такими обвалами. 300. 300 с чем? 310 долларов почти была бумага, сейчас на 71. Но это, конечно, ни о чем не говорит, если бумага теряет, если бумага убыточная и вообще никаких перспектив. Давайте посмотрим. Вот я боялся, что криптоиндустрия отнимет у PayPal прибыли, но нет, криптоиндустрия не способна сейчас прям заменить, отнять у PayPal а, прибыли. Давайте посмотрим, что с PayPal, а, как, как дела обстоят. p еще 25, forward 15, средненько, средненько. 25 продают, 3 выжимают. 14 почти процентов. Нормально для услуги сервис. Я пользуюсь PayPal как бизнес, да, услуги, не услуги, а продаю там e-commerce и так далее. PayPal включен туда, сам иногда оплачиваю, удобно, ну, в общем-то, может быть, есть нечто более удобное, более динамичное, но это пока работает. 30 тысяч человек работает, даже почти 31 в PayPal. Все очень среднее, долгов, благо, нет, Ну, если бы они были, это ничего не значило бы. Это финансовая компания, там могут быть долги не как долги, а как бы как обязательства для бизнеса. Все серое, абсолютно все серое. То есть PayPal даже после такого сильного падения не смог по пирыше показать что-то интересное. В цифрах я имею в виду. Тренд просто нисходящий, вечный тренд, я бы сказал, давайте по FinView тоже посмотрим. Вечный тренд с очень мощными провалами время от времени. Ну, для любителей дна, для любителей ловить дно идеальная бумага с точкой какой-то где нет даже ее пробили где более-менее интересно было бы поймать но на дели я видел какой-то пробой, пробой какой-то давайте мы уточним на trading view он все-таки лучше отражает переключимся на дели и посмотрим действительно ли бумага технически пробила тот нисходящий коридор канал тренд как угодно назовем его который долгое время существовал ну, да, сложно прям назвать эту линию идеальной, но вот с этим, вот с этой ошибочкой пробоя, да. А что если мы подвинем, мы подвинем линию так, чтобы не считать пик, а пиком называть вот это. И, и тоже да, и тоже да. Хорошо, может быть все-таки какая-то линия, которую рынок может видеть лучше, а все-таки еще не пробита. Ну есть одна, вот, вот этот тренд не пробит, но мы так сильно глубоко вниз уходим, что до него очень долго. Я думаю, что все-таки мы, мы, мы правильно нарисовали, соединив последние уровни, которые можно вообще соединить, да, и получаем вот, вот что получаем, вот такой вот нисходящий канал которые мы пробили, неуверенно пытаемся дно нащупать, но с небольшим стопом неплохо было бы взять. С очень небольшим стопом нам дают возможность а, зайти в PayPal. И еще раз резюмирую, экономика компании, ну, макро -компании не очень серенькая, все еще живет, существует, работает, и я удивлен, что кто-то за нее когда-то давал 310, и сейчас никто за нее не дает даже 75. Это удивительно. Вероятно, рынок или мы чего-то не знаем. Технически в ней вроде что-то вырисовывается, на, на май месяц такая, на июнь была хорошая эйфория, как и на всех рынках. Видимо, она сильнее упала. Ее сильнее подкупили а, от 1, да, прикупили. Но а пока мы держимся выше уровня 72. Я бы даже сказал, 70 хороший был бы уровень. Пока мы выше 70 и даже не уверен, что мы его не пробивали. Давайте посмотрим, пробивали или нет. 71. Финвиз нам лучше об этом скажет. А, вернемся в сторону Финвиз, PayPal, LOW. 71.46, да, на 70 можно поставить стоп-лосс, конечно, он может грязно пробиваться, ну, ладно, лучше так, чем, чем вообще не ставить стоп-лосс. Вот такая ситуация на Finvizy. А, Тогда мы снова идем на наш топ, да, не знаю, успеем мы все четыре топа посмотреть. Доку, я не буду долго на ней останавливаться, бумага мне вообще не очень нравится, я не очень понимаю, она очень модная была, доку-сайн, да, Мемный, мемисточный, что только там, кто только не покупал, 300, 314 и 56, это 82% от максимума, ну что тут делать, прибыли нет, компания уже столько лет, наверное, существует сколько-то, да, это же не вчерашний все-таки стартап, чуть больше, долги, в убыток работает, Gross margin есть, но все остальное не Пишет софт, да, ну непонятно, вообще непонятно. Тут только теханализ, только. Давайте быстро и, и его, по нему тоже пройдемся. Доку. Такие бизнесы мне не нравятся, там ни дна, ничего вообще нет. У PayPal с Netflix, да, отличие главное от DocuSign, у PayPal с Netflix есть cash flow. Деньги приходят в бизнес, и это прибыль, это еще и наличность, не просто там какая-то прибыль, образованная на, на в отчете о прибылях и убытках, это прибыль, а, а здесь непонятно, убытка, убыток. Не зарабатывают они, с тоже непонятно, если у них есть долги, смогут ли они вообще обслуживать, вот эти гэпы большие на отчетности, в общем, ужасная бумага, там может быть на 40 где-то, если ее поймать краткосрочно, и, и то хорошо. Вообще-то типичная для дна NASDAQ картина, да. но мы видели у PayPal и Netflix более э, острый угол, там проблемы резко приходили и, и вот почему я считаю Netflix скорее over overreaction да сверх реакции на какие-то плохие новости а DocuSign считают, что в принципе ничего хорошего такого в ближайшее время не скажут нам такого что что возродить но учтите такие компании когда наконец какой-то хороший показывает минимальный какой-то сигнал это дает мощный-мощный отскок, надежду. Типа, всю жизнь думали, что плохо, и вдруг, оказывается, нет. Там по 30-40% могут быть а, уходы вверх. Как, например, на Чеви, да, было компании, на всяких экспенгах, где вроде ничего хорошего пока не видно. И вдруг какой-то один отчет говорит, что, ребята, а вы знаете, в таком-то квартале, оказывается, пошла там прибыль первая и так далее. А, еще одна бумага, я переключусь сейчас сюда. А, подождите, я не показал вот этот, да, график. Снова переключусь на DocuSign. Uh, Okta, Okta это софт тоже, который анти, uh, как его назвать, сейчас, безопасность, да, и все такое. Сейчас я переключу вас снова. Uh, или как называется, software, infrastructure, ну, понятно, антивирус и так далее, безопасность. Uh, график такой же, там были скандалы мощные, кто помнит, по ОКТИ несколько месяцев назад был мощный, мощнейший скандал, uh, утечка и так далее. Ребята вообще-то работают, я надеюсь, я не путаю, это та ОКТА, да, и вообще ОКТА Identity Platform, да, это она, это она, это безопасность и все такое, Secure Identity, да, это она. Uh, Компания работает в такой вот интересной индустрии, востребованной прямо сейчас, но миллиард убытка, 14 капитализаций, миллиард убытка, полтора миллиарда продажи, миллиард убыток, а никакой, никакой прибыли нет и в помине, а долги средненькие, ну, конечно, РОА, тоже ужасный, в общем, очередная непонятная бумага, выстрелит или нет, знаете, такие бумаги надежды, с ними можно в портфеле сидеть вечно, или если повезет поймать где-то на дне и на отскоке взять несколько десятков процентов, вот, вот такой там сценарий, а, сильно верить в эту окту, смогут они а, вернуть, ну точнее выйти в прибыль хотя бы, да, ну, не знаю, я не люблю такие бумаги, просто категорически даже не приемлю, а не люблю, я их не понимаю, что с ними делать. Так, несколько сразу можно пропустить. Ну, Lucid, понятно, здесь тоже из электромобилей. Кроме Tesla все они очень сильно просели. Ну, допустим, мой любимый тоже Xpeng. Когда-то был под 60 долларов близко к нему, там 55-57. И доходил до 19-90-20. Представьте, какая просадка. Тесла, к счастью, такой большой просадки у нее не было. Это вот гигант, гигант, поэтому ему такие сильные просадки Ну, не грозят. Точнее, Тесла имеет сильные просадки. Ну, на фоне x всяких люций всяких таких мелких конкурентов, которые вот в такой индустрии высококонкурентной, вроде востребованы высококонкурентной, по сравнению с ними у Теслы намного лучше, и в Теслу... Tesla... Теслу на дне будут покупать с большей вероятностью, чем какой-нибудь Lucid или Xpeng. Дальше я вижу несколько компаний, вот сейчас вообще бессмысленных, ну модерна, не то чтобы бессмысленная компания, в плане ее акции сейчас ну, ни о чем не, не скажут. Вот В ковид, да, были сильные движения, надежда, закупались, и очень много людей купило. Ошибочно, я считаю, это большая. Я почему фарму не люблю? Фарму хорошо брать крупную, которая время от времени... Да, дает, не все время, стабильно дает какие-то прибыли, штампует таблетки, но Модерна это все-таки не, не просто фарма, это биотех. И он пошел в гору в конкретный момент из-за конкретного вируса, да, ковида, а, а он же рано или поздно закончится. Ну давайте просто проверим модерна по котировкам а посмотрите, там от пика 76%. Но ну, сейчас модерни вообще смысла мало расти, не на чем. P-Ratio 3, p 3. Те прибыли, которые она штамповала в ковид, по сравнению с текущей ценой, очень хороши. Но не знаю, это просто обычная фарма. Будут успехи, хорошо, не будет. Ну вот цена ее реальная. А дальше у нас идет ЗС. Нет, не будем это комментировать. Илюмина. Тим, все это очень специфичное, знаете, наверное, Тим, у них много продуктов. Тим, я даже скажу, Atlassian, да, это Atlassian продукт, 65% просто критики, похожие графики. То есть дно NASDAQ, топ упавших бумаг с NASDAQ а, выглядит почти одинаково. Падающие, не зарабатывающий, переоцененные, очень вроде бы революционные, но на самом деле пока ничего нет бумаги. И вот мы начали с Netflix. Это единственная, которую я бы не назвал дающей надежды и не оправдавшей надежды в технологическом смысле. Я бы ее назвал очень быстрыми, быстрыми темпами растущая и не оправдавшая вот эти вот заложенные в нее быстрые темпы роста клиентской базы. Да, клиентская база самое главное, но если у вас плохая технология, клиентская база просто не будет. Если у вас хорошие фильмы, технология, маркетинг, все настроено, клиентская база уходит, приходит, но ну, в общем-то, продукт хороший. Поэтому Netflix отличается от DocuSign, от других там OctaLine и так далее вот именно этим параметром, более стабильный кэшфлоу. Уйдут, придут клиенты, продукт есть, он, он хорош, да, был в моменте переоценен, думали, что вечно будем, все будут смотреть Netflix, но вот смотрят не все, я, например, не смотрю, у меня нет Netflix, не было никогда аккаунта. Итак, резюмируем, от одного всего топ да, упавших бумаг я бы выбрал одну. Не то, чтобы мы сейчас вынуждены выбирать какую-то одну, но вот мне больше всего нравится Netflix. И как назло, в хорошем смысле, как назло, как ни странно или как хорошо, что она самая упавшая вот за 6 месяцев. Давайте посмотрим еще раз цифры NFLX, цифры, которые нам показывает Finviz по... Да, 75. 75 это почти как и предыдущая была, сколько там было, 80, да, 81. То есть топ... Падение от 52-недельного максимума. И в топе. И самое падающее с учетом 6-месячного. Э, ну, кроме, кроме здесь, цек какая-то была не, непонятно сейчас. А, ну и можно посмотреть 3 месяца. Три месяца. А, на первом месте у нас снова Netflix. Снова Netflix. Месяц. Ну тут уже не, не, не, не Netflix, да. Э, в течение месяца Netflix плюс-минус стабильно стоял на месте. Э, есть бумаги по 20% потерявшие за месяц, но это не Netflix. Итак, мне, мне всегда нравился, ну не, не всегда, нет, я я было время вообще Netflix называл пузырем, потому что, ребята, ну переоценено, там пирышью были 600-700, ну не зарабатывающий, а потом они нарастили базу, клиентская база стала более стабильной, и их рост был уже оправданным. Ну вот последние два отчета разочаровывают рынки, и в общем-то впервые там с какого-то года отток, впервые с какого-то года еще что-то. Ну да, времена такие, но мне теперь Netflix кажется как просто телеком-бумага, как раньше были телекомы, да, стабильные клиенты, куда они уйдут, а если и уйдут, другие придут, ну и так далее. Я думаю, если Netflix сейчас делает какую-то экспансию заграничную с более дешевым продуктом, а они недавно запустили такой продукт с рекламой, да, который не знаю, если в этом смысл, то есть шанс набрать не в США, не в Западной Европе, а где-то в странах, где Netflix еще не так популярен Вот так, теперь давайте перейдем к самым крупным крупным в нашем топе бумагам да? Я сейчас открыл топ Losers, да? вот NASDAQ 100, Nasdaq 100 Я надеюсь, вы видите экран, нет, вы не видите экран Теперь мы а, отсортируем по капитализации самый крупный. Или же давайте я вам подготовил все-таки э, такие полуслайды, полуслайды. Давайте уйдем туда. Я переключу снова экран к, с, к этим слайдам. Вот он. А, посмотрите, это NASDAQ уже по, по а, капитализации. Первое Apple. Э, я буду сейчас комментировать сначала э, как бы без графиков, а потом мы перейдем графиком. Apple. Microsoft, Amazon, Tesla и Google. Ну, понятно, да, топ NASDAQ именно так и должен выглядеть. Я думаю, топ S&P тоже плюс-минус так выглядит. Разве что топ Dow Джонса немножко другой. Давайте, я думаю, рассмотрим Apple и Amazon немного поговорим. Там тоже проблемы, похожие на проблемы Netflix. Ну и Tesla, давайте как флагман, флагман. Это у нас топ, это у нас топ. Я переключаюсь на... Давайте сразу на трейдинг. Нет, ну, с Netflix тоже, э, с FinVISA тоже можно начать. Вот, Finviz, секундочку. А, Finviz, вбиваем сюда AAPL. Быстренько пройдемся, что у нас по AAPL. Средняя оценка, а, долги, наверное, не, не важны, никто не будет переживать за долги у Apple. А, так, что у меня с экраном, секунду, у меня... А, вот, экран сел... А, APL снова набираю. Очень хорошая рентабельность, 26 с каждого продукта. Ну мы много раз это смотрели. РОЕ хорошее, все хорошо на самом деле. Я бы сказал, что средняя оценка этой компании вполне нормальный факт, вполне нормальное явление. А, ну и по уровням, по уровням у нас Uh, ну, я бы думаю, я думаю, что можно где-то еще дождаться ниже, но это настолько хорошая бумага, что ждать, не ждать, но все-таки нам грозит еще уход куда-нибудь на 120, вполне реален такой уход. Uh, бумага хорошая, но она uh, рынки беспощадные, медвежий рынок беспощаден. 28,5, почти, ну, больше четверти, меньше трети скидка по ней uh, и, наконец, trading View быстренько проверим, что у нас. Может быть, более интересные какие-то графики. Да, мы пробили все вот эти восходящие канальные линии. А, ничего другого я здесь уже не вижу. Следующий такой трендовый, мощный канальный уровень. Это, наверное, а, вот так. да? О, как далеко получится. Ниже 100 даже получится. Все остальное мы давно уже пробили. Ну и вот то, о чем я говорил на предыдущем графике. Вот этот вот low. Ну, пускай будет вот... Тут, конечно, нету одного лоу. Ну, вот этот уровень неплохо выглядит. Я думаю, туда... Оттуда может быть какой-то... Э, бычий, бычий настрой прийти, может, на этом уровне. Хорошая бумага, но, извините, валят все технологии, тем более. Э, вернемся, вернемся к той пятерке, которая у нас была. Так, где у нас? Тесла, Тесла. Тоже NASDAQ, NASDAQ 100, он и в S&P, он и везде есть. Крупная бумага, тут тоже мощная поддержка в районе 560, наверное, 550-560. Очень много нам еще до этого уровня идти, это действительно много. А потом, кто знает, может на Уикли будет голова и плечи. Смотрите, плечо, голова, да, потом дошли до уровня шеи, потом снова плечо, еще одно. Так, секунду. Да, и а, вот туда мы можем упасть Ну, фундаментал тут смотреть э, смысла мало, очень мало Единственное скажу, profit margin 13% Работающая в убыток компании еще два года назад делает с каждого автомобиля 13% прибыли. Пи Рейша 94, форвард 43%. Я уверен, что форвард они побьют. Хотя Илон Маск сказал, сказал, что трудные времена начинаются, сложные времена начинаются, но э, думаю, у Теслы и заказов много, и э, фабрики сейчас снова работают. локдаун. да, наверняка Китай отменяет и полностью отменит. Ну, Плюс-минус все нормально, а финансовых проблем у них уже давно нет. Вот такая, собственно, картина Уровень ясен И давайте еще вбьем мы в трейдинг view, Чтобы понять на дейли Ну, уикли мы будем смотреть по финвизу А дейли по трейдинг вью Ну, вот у нас мощный был восходящий тренд Хорошо отработан был Хорошо, очень хорошо И теперь он, он же нисходящий вот так треугольник пробили. И давайте расширим. И еще один уже. Еще один нисходящий. То есть... Если это дно какое-то, тоже есть уровень, между прочим, 620, неплохой уровень, один раз его уже трогали, и здесь мы его несколько раз трогали, а если от него мы отскочим как двойное дно, потом пробитие этой линии даст нам какую-то надежду уйти в район там 900, неплохо. Много коллов я там продавал наверх, но все-таки я э, хотел бы какой-то диапазона 600-900 идеально было бы для меня. S&P 3% сейчас теряет, мы, мы видим это, да? я по Bloomberg вижу, дно, сессионное дно, и ничего хорошего пока на рынке нет. Вчера Джером Пауэлл вроде успокаивал, ну не успокаивал, вроде говорил адекватные, понятные вещи, но рынок опять не поверил, так же, как и 4 мая. А, Microsoft, скучнейшая бумага должна быть по идее, давайте вернемся, ну, я уже список не буду показывать, MSFT, 200, 240 сейчас примерно плюс-минус, 250, тоже хороший уровень есть. Даже Microsoft на треть дешевле от своего пика. Конечно, мы понимаем, что этот пик может, мог быть спровоцирован, да, в хорошем или плохом смысле, вот этим мемо толпой розничных инвесторов. Может быть, это и не есть какой-то адекватный уровень. Может быть, как раз сейчас дорого, а тогда было очень дорого, мы не знаем. Но все же 30% процентов для Microsoft как, цену в 350 долларов когда-то за Microsoft давали, почти 350, а сейчас еле-еле дают 245, даже 250 не дают, с такими-то прекрасными показателями. И вот из крупных компаний, я бы сказал, с точки зрения стабильности Microsoft и Apple выигрывают, да, с точки зрения стабильности-рост, а с точки зрения мощного отскока потенциально возможного, я думаю, Tesla лучше выглядит, хотя, опять же, знаете, кто раньше откупал Tesla? Зумеры, миллениалы, новые, новая толпа, которая нравится Тесла, они мечтают об этом автомобиле, они считают его лучшим. Ну, это так и есть на самом деле, наверное, в электромобилях уж точно, в остальных, конечно, далеко. Ну, ну что делать? Он же не конкурирует с бензинами. А, и вот они решили все это скупить, они решили, а, так сказать, зайти в любимый, в любимую компанию, производящую любимый автомобиль мечту. Но, но Сейчас сила этих зумеров и миллениалов, сила людей, которая составляла вот основную часть толпы, она уже не такая. И я думаю, что спасать Теслу на каких-то низких уровнях будет сложнее им. Не то, чтобы они намеренно собираются ее спасать, но я думаю, будет сложно им не им, а рынку будет сложно а, откупать дно, потому что раньше откупала дно вот такая вот юная толпа, фанатичная толпа. Сейчас у нее денег не осталось, все на крипте просадили, и не на что им будет покупать такие бумаги, еще и дорогие, там Apple, вон сколько стоит, да, да какой Apple, Tesla 600 с чем-то долларов. Хотя вот э, Роман сказал только что, э, уже можно частями покупать бумаги, э, небольшими э, не обязательно покупать одну бумагу, если можно купить там половину или часть. Хорошо. Еще один, давайте топ. Я переключу на экран, где у меня топы, да. И мы посмотрим. Гейнерс, топ гейнерс за те же 6 месяцев. Кто у нас меньше всех упал? Меньше. Так, а почему нету? Еще раз. Нажимаю. Да. А ну или вырос. Посмотрите. ATVI. ATVI, сейчас я переключусь на... Давайте посмотрим этот топ. Что у нас тут? ATVI, вы знаете, это игровая компания Activision Wizard. Что у нас? Ну, это фарма, не очень дружу. О, oh, Dollar Tree, Dollar Tree. Посмотрите-ка, кто у нас здесь. Совсем разные индустрии. Значит, фарма, игры, Dollar Tree, Amgen, снова биотех. ПДД, я не знаю, что за компания. Здесь написано... PinduDo Incorporated Наверное не американская Дальше T-Mobile Эту я не знаю Ну то есть не торговал Baidu, Baidu Очень сильно она упала Посмотрите где они находятся да? им, им еще отыгрывать 52 недельный максимум Очень долго Ну видите на графике Они Они не так Ну кроме Доллар 3 Вот он Uh, практически недалеко от пиков, все остальные им еще идти-идти, и больше таких компаний, как доллар 3 которые близки к своим максимумам, просто нет, посмотрите на все остальное, мячком просто на дне где-то валяется uh, uh, да, Александр Поляков спрашивает, можно ли посмотреть записи, да будет запись, Роман выставит запись ну, наверное завтра Uh, все красное, то есть вот эта линейка показывает, где компания, где акция находится по сравнению со своим пиком Вот это если дно, да, минимум, а это максимум Вот Lucid, посмотрите, еще ничего, зеленый цвет хоть виден как-то На всех остальных все очень плохо и кроме, кроме uh, вот этого нашего топа И здесь на первом месте доллар 3 Давайте посмотрим, как они выглядят Вот с ATVI или да, даже доллар 3 начнем, раз уж они uh, лучшие ДЛТР да, он действительно на самых максимумах практически, практически. Провал хороший был, потом гэп хороший тоже за ним. Средненькая компания по показателям, ничего нельзя тут сказать. Мощнейший уровень на 125. Нисходящий треугольник меня пугает, но его пробитие может дать нам новый максимум. Да, странно, из нас так какая-то бумага даст новый максимум, но это доллар 3. Это магазины, это дисконты. Тут не технология, тут не убыточный бизнес, вполне прибыльный бизнес, посмотрите. 26 миллиардов продают, полтора выжимают А это минуточку 5% Для дисконтного магазина Ну дисконт стор, для недорогого магазина Это очень даже неплохо Так что вот вам и доллар 3 Ну времени нет уже заходить в теханализ Тем более он есть и на финвизе Давайте дальше ATVI, ATVI, ATVI Что за графики такие у них странные Ну вот это мы понимаем Microsoft объявила о покупке, да, помните, слияние и так далее. Если не ошибаюсь, это был красный Microsoft. А на этом фоне ТТВО пошло вверх, и я прикупил, но так и не получил этого роста, и вышел плюс-минус не получив то, что хочу. И вот сейчас мы где-то здесь, ну, скорее всего, здесь слияние уже произошло, и а, бумага вообще неинтересная. И давайте признаемся, ATVI за 6 месяцев показывает такой рост исключительно по одной причине. По причине покупки Microsoft а, этой компании. И интересно, Microsoft жалеет или нет? Потому что Web3, а, ну, не Web3, метавселенная, а, как бы это же все как-то уже забылось. Я не думаю, что тот прорыв в метавселенной, Цукерберг, вот эти все а, громкие слова, что скоро мы в метавселенной будем делать чуть ли не все, что мы делаем в реальной жизни, это, по-моему, уже, уже не так. Не жалеет ли Microsoft? Хотя это игровая компания, не факт, что это связано с метавселенной, покупкой ITVI. Может быть, просто хороший актив, игры и так далее. У Microsoft тоже есть продукты из этой индустрии. Ну и, наконец, давайте не фарму, не биотех. Что-нибудь а, интересное? Bidu, Baidu, а, это китайский произво производитель, Google, да, так скажем. Что у них происходит? У них более-менее нормальная картина, но это только если на Daily смотреть, вот этот вот... Очень такой нисходящий, не очень нисходящий, но очень такой стабильный а, график вниз. Вот это мы знаем, почему происходило. Это все натворил в том числе а, один кореец, который скупал все это с плечом из-под потом потерял 20 миллиардов на своем хедж-фонде. Ну, его лепта -то тоже в, в, в этом росте, скорее всего, есть. И сейчас пытается Байду нащупать какие-то интересные уровни. Но, но, посмотрите-ка сюда, посмотрите-ка сюда. P-Ratio forward 2,3. Да, они 2,5 ярда зафиксировали убытка, но будущий 2,3. Кстати, на Алибабу китайское правительство вроде добро дало там на какие-то IPO и так далее, еще чего-то, не помню. Я думаю, здесь уже меньше будут их прессовать. Да, вот так происходит в таких странах, как Китай. Бизнес всегда страдает, никакого свободного, ну абсолютно свободного бизнеса. Он, конечно, свободный. Посмотрите, сколько китайских компаний. Это Китай вам, это не какие-то там другие соцстраны или какие-то а, страны с а, более жесткими режимами. Нет, все-таки там в экономическом смысле огромное количество компаний так или иначе работают. Но вот крупняк пострадал. Было несколько атак, да, регулятивных, регуляционных, там, и, и регулятивных, а, просто атак политических. Там Джек Ма дома сидел, не выходил или где он был, ну и так далее. Два и 2,3%. Даже для Китая это очень мало. Ну, ну, очень мало. Если действительно эти прибыли оправдаются, 63 доллара на акцию они покажут прибыль, то при цене 140 это 2, двухкратная, двухлетняя прибыль. А, окей, ну, понятно, дивидендов нет. профит margin отрицательный. Ну, как так, а? Значит, Google с каждого продукта а, делает прибыль. А, нет, здесь нет. Сейчас, сейчас я покажу, какую делает. Сейчас я вам покажу. Сейчас, альфабет, да, там альфабет. Да, значит, с каждого продукта Google забирает 27%, потому что это не только поисковик, у них а, минуточку очень много. А, финскринер. Так, хорошо, что вы сказали. Так, секунду. А сейчас финвиз, да? Финвиз. Uh, хорошо, uh, тогда я быстренько... Тогда я быстренько uh, по Google пройдусь. 27% Profit Margin чистый. Да? Uh, uh, ну, ну, дальше уже я даже не буду смотреть. И посмотрите, биду. Минус 13. Ребята. Ну, понятно, что не только поисковик, у Google продуктов, я не знаю, больше, чем у кого-либо. И тем не менее, можно сказать, что Baidu неплохо выглядит. 110-140, скидочка от 1, ну, точнее, прирост от 1 не очень большой. Стоп-лосс есть куда ставить, хуже было только в COVID. А, потенциал вообще огромный Но я его не называю потенциалом Не думайте, что это прям открытый потенциал Потому что, ну, мы знаем там, во-первых, пузырность мими Плюс вот этот кореец, который с хедж-фондом скупал все и вся Очень большой пакет у него был, наверное, в войду, а, и, и, значит, эти уровни не совсем оправданные Не совсем адекватные, я бы сказал Так что туда смотреть не надо Ну вот если 200 дадут, хорошо Я долгое время ждал 200 и вышел Ну как вышел? 100 акций Сейчас секундочку проверю Биду, Би, Д, У. Да, 100 акций и проданные колы, 175-е. На них есть, вот пытаюсь с колов что-то забирать. Вот так. Итак, давайте резюмируем. У нас 5 минут осталось всего. К чему мы пришли? Из стоп падающих бумаг. Вот я несколько топов, да, хотел рассмотреть. Из стоп падающих бумаг мне больше всего нравится Netflix. И эти падения два подряд сделали бумагу для меня еще интересней. PayPal рискованнее все-таки, бизнес э, мне лично непонятен, вот есть числа, да, есть все, но э, Netflix куда понятнее, Netflix это компания, производящая фильмы, показывающая фильмы, очень многие на него подсели, очень многим нравится, ну и ок, хороший продукт при соответствующих фин-показателях неплохо. Дальше это были топ-падающие Из топ-капитализации Apple, Microsoft как стабильность И Tesla как шальная идея и, Ну и наконец из тех а, бумаг Вот последний на топ, который мы рассматривали а, Интересным я нашел Baidu а, И что у нас еще здесь было а, наверху Ну доллар 3 понятно ATVI понятно, что там повлияло на ее рост Это не совсем органический, не совсем нормальный рост Там uh, mergers, uh, mergers and Acquisitions а, Фарму я вообще Оставляю, не трогаем фарму Uh, вот такие получились бумаги. Все они мне интересны. Возможно, есть другие бумаги и, и мои любимчики в том числе. Давайте я посмотрю в портфеле что-нибудь интересное. Несколько минут у нас есть. Не топовая, то есть не из тех топов, которые мы рассматривали, а просто как бумага. Uh, что я вижу? MicroStrategy я на понижение стою. Ну, вы знаете, Майкл Сейлор много раз слышали, как я... После его слов решил играть на понижение и очень доволен этим, очень рад. Спасибо, Майкл, спасибо, Сейлор, что вот такую нес чепуху про доллар, про финансовую систему и что ты фанат биткоина. Я смог на этом заработать, рухнул весь твой биткоин и компания твоя, когда-то стоившая 1300 долларов, сейчас стоит 150, 100, 139, что-то такое, да. Ну, я, правда, начал шортить в районе 400, даже 350, прикупил путы, упало, потом еще раз прикупил, сейчас я на 200 пут путе сижу. Так, что у нас еще тут есть интересного? Apple сказали, Baidu сказали, BP не про то, Chevy тоже шальная идея, ну, знаете, тренд прошел, тренд магазинчика всемирного типа Амазона для животных, я думаю, уже прошел. Сейчас только остается надеяться, вы сейчас финвиз, да, видите, остается надеяться на то, что Чеви, ну, очень дешево стоит, но я так не считаю. Посмотрите на данные по Чеви, это магазин для кошек и собак. Там убыток до сих пор. Ребята, в ковид не выжили прибыль, когда все покупали собачек, скучно было дома сидеть, да, бум был. Не только с ковидом связаны, но вот в это время совпало. А, ну, извините, ребята, что, что сейчас-то делать? Сейчас нужно оптимизировать ваши расходы. 21 тысяча человек там работает, это очень много. Профит-мерджин отрицательный. Вообще, вы, почему вы не зарабатываете? Ошейник, не знаю, клетка для попугая, все эти вещи наверняка можно покупать дешево и продавать чуть дороже. Но вот, видимо, по Тайный расход. У них, даже, у них даже операционная мажа отрицательная. У них только Gross margin 26 и то это немного. В общем, ужасно, ужасно, плохо. Что еще? Так, CLF это столелитейщина Не то Cisco я видел в NASDAQ 100 Вот, наверное, самая стабильная компания Время от времени публикующая нехорошие отчеты И время от времени теряющая Но мне кажется, что уровни неплохие Посмотрите, Cisco Forward P 12 Старая стабильная компания 185 миллиардов Дивиденды 3,5% платит Profit margin 23 Вот, кстати, хорошо, что я все-таки вернулся к любимым компаниям да, Не, не топ а, да, потерявших или заработавших А именно. Cisco одна из тех компаний Да, там такой бизнес скромненький Вроде, но 23% на улице Не валяются, не знаю, почему я его скромненьким Сейчас назвал, но хуже было Только в COVID-35, сейчас 42 7 долларов осталось до вот худших Времен ковида, и почему бы Cisco Не зарабатывать, да, конкуренция китайская Да, там масса других проблем Но старая работающая бумага И еще есть solar Индустрия, давайте я на ней остановлюсь Вот, например CSIQ Канадская компания, посмотрите, как она начала вроде расти, а вот здесь и был мощный гэп, это Байден сделал вот этот гэп, он объявил, что убирает на два года пошлины для компаний, которые вводят, а, а, возят, возят, а, что, солнечные панели, в основном это Китая касается, потому что в штаты из Китая, Вьетнама, еще откуда, из Азии возят солнечные панели, но, но, Кроме той компании, которая производит в США, это solar f кроме нее все остальные подскочили да, в ценах, вот если мы возьмем Solar индустрию и посмотрим, большинство из них в NASDAQ, конечно же в NASDAQ, а тут тоже что-то можно интересное найти с учетом этих вот обвалов, мне кажется. Потому что если два года а, возить панели в США будет беспошлино, да, ну или с низкой налоговой базой, то а, может быть индустрия интересная на фоне высоких цен на энергоносители и так далее и тому а, подобное. Хорошо, если ничего больше я в портфеле. Ну и два ETF-фонда я приметил, но они не очень хорошо себя ведут. Бак – это ETF-фонд на а, интернет, безопасность. Uh, перспективно, да, cyber security перспективно, все бумаги, даже ОКТА там есть, о которой мы говорили, все перспективно, все хорошо, но, камон, не время, видимо, для таких шальных идей, все-таки рынок он не только рациональностью э, да, руководствуется, но и время должно быть подходящее, чтобы эти компании были модные, да, так скажем, интересные. Последнюю бумагу назову и попрощаемся с вами Intel. Intel тоже огорчает, но и, а, но и не хочется верить, что вот такая легендарная бумага с PRA-sio 6 а, в эру, в эпоху а, чипов. Не чипов, а дефицита на рынке чипов. А, вот так вот страдает Дивиденды платят, заводы строят в Аризоне Две штуки, 20 миллиардов По-моему, или обе, или каждая Профит а, мерджен 31% Но толку, толку мало Она сейчас торгуется на очень-очень а, Таком уровне Многолетнем С 17 -го года такого не было Такого уровня не было Может быть все-таки посмотрите сюда Вы видите финвиз, да? посмотрите сюда Может быть хорошая поддержка Раз вершина, два вершина пробили и сегодня, ну, сейчас вернулись именно сюда. 6,5-6,43 P-Ratio forward 10. Ну, в будущем чуть меньше ожидается прибыли. Не знаю даже почему. Хорошо, на этой ноте давайте прощаться. Всем спасибо. В записи тоже будет этот вебинар. Можете его посмотреть. Всем большой привет из жаркой, жаркой Испании. Ну, многие, наверное, уже не первый раз знают меня. Если кто не знает, то я Фуат, трейдер, управляющий активами. И вот время от времени приглашают на такого рода... Мероприятие я с удовольствием веду, ну, как вы видели, за 55 минут э, или чуть больше, может быть, удалось, удалось много мыслей передать. Понимаете, NASDAQ такой индекс, где сидеть, в фундаменталку часами кэшфлоу рассматривать смысла очень мало. Часть бумаг неадекватно дешево, часть бумаг неадекватно дороги. Я вам последнюю картинку покажу, чтобы вы поняли, где находится NASDAQ вообще, вообще. Давайте я ее сейчас вам покажу. Эта фраза мемом, наверное, стала. Я сейчас вам покажу, да? А, вот. Вот, значит. Этот график. Свежий. Свежий. Правда, я его не могу найти, но он здесь. А, это график того, как... NASDAQ вообще себя ведет с точки зрения valuation, да, оценки, оценки. Это то, сколько он стоит, ну, скажем, в абсолютных, в относительных величинах. Почему я не могу найти этот график или он был... А, давайте, смотрите, прогуглить его можно. Давайте я его прогуглю. Вот прямо при вас. Смотрите, NASDAQ 100... Да, пускай будет. NASDAQ 100, как раз у нас тема NASDAQ. Valuation или Forward PE, давайте так. Forward PE. Historical. Все, сейчас выйдет чуть ли не первая, второй, третья картинкой. Ну, я ее узнаю. Uh, буквально я недавно ее точно так же нашел Но она у меня есть на компьютере прямо сейчас Но почему-то я ее не нашел И можно вот что делать Это свежая картинка Давайте возьмем те, которые за последний месяц были опубликованы uh, Видимо запрос надо было другой давать Вот она, по-моему Ну или такая же, не обязательно же именно она Да, такая же, такая же Это S&P, нет, это S&P Давайте просто NASDAQ напишем Может быть 100 его смущает цифра, что именно на NASDAQ 100 мы просим посмотреть. Странно. Вот вчера мне Google при первом же поиске сразу же выдал. Или давайте P-Ratio forward P-Ratio сделаем без historical. Должно быть. Должно. Это не такая вещь, которая которую сложно найти. Ну, конечно, странно, что Google в картинках даже не может показать может быть все таки по ссылкам на которые я заходил можно будет найти давайте посмотрим первую же ссылку может тут есть график trade free куда-то нас вывел uh, нет нет uh, Ладно, ладно, я, давайте я вот что сделаю, я просто нарисую этот график по памяти, действительно странно, то, что находится на раз-два-три, то, что валяется в интернете, постоянно натыкаешься, то, что вообще не считается проблемой, и любой, любой интересующийся может найти, Прямо сейчас, когда нам нужно было, я просто не, наде... не думал, что так можно эту картинку не, не, не отыскать. Если кто-то нашел, скиньте ссылку мне, пожалуйста. И я просто вам нарисую график, как это выглядит. Как это выглядит. Где у нас доска? Вот, значит, пауза демонстрации. И нет, нет, пауза. Вот у нас доска. Почему не открывается доска? Поделиться. Стоп. Все зависло почему-то. Непонятно. Нет. Да, что же такое происходит? Я открываю доску, но ничего не происходит. Закроем. И это закроем. Еще раз. Терпение. Да, вот доска. Все, смотрите. Значит, с какого-то там 2003 года uh, p еще по NASDAQ uh, вот так вот колебались. В 208 очень сильно упали. Потом снова вот так. В одиннадцатом вот так. И, и 2020 год. Сначала падаем, ну, потому что цены на акции резко упали, а доходы-то остались. И потом пошли вот сюда. И вот это было 31 где-то. p еще Ну, много, да, много, 31. И сейчас мы вернулись вот сюда. И знаете, вот этот уровень, вот этот уровень, неплохо я так от руки нарисовал на самом деле, вот этот уровень, он как раз и является средним 17, по-моему, здесь, за исторический период в 15-20 лет. Да, было дешевле, мы можем упасть, но пузыря в акциях NASDAQ... Картинку, которую мы не нашли, которая просто должна валяться везде. в Пузыря там уже нет. Он был, когда мими скупали после ковида. Все бросались на хай-теки. Именно поэтому мы сейчас получили всякие докусайны на дне, всякие зумы и так далее. Все на дне. Масса бумаг, на которые смотрела толпа, как на будущее. Ура, берите, да вам Кока-Кола, к черту Кока-Колу. Все это закончилось просто. Может кто-то нам скинул ссылку. Да, Bloomberg, точно, Антон, я, я показывал вчера же, да, помнишь, Блумберг, источник Bloomberg, но, но сейчас я вижу на экране не эту, вот она, вот она в том числе, да, да, да, немножко не то, там цифры другие, потому что здесь форвард, там PE, но неважно, неважно. спасибо большое, да, это тот график, который я хотел показать, видите, цель, цель, что я хочу сказать, сейчас переключаюсь, что мы... Ровно на там, где мы были за… А, ну тут видите, тут с 20-го, с 19-го, да, отыграли. Но мы его отыграли из какого-то там 2003-го, что ли, 2003-го года. Даже на весь этот период p по NASDAQ. Достаточно, хорош, достаточно, не, не хорош, достаточно, средний, все, не будем называть хорошим. Хорошо, всем спасибо, всем спасибо. Э, Антону спасибо за график, э, удалось ему в последний момент найти. Э, Google, конечно, странный, э, то, что всегда везде валяется, вдруг в один день пропадает. Я на компьютере, конечно, это храню. Вообще, хорошая, наверное, привычка все кидать куда-нибудь в облако и э, в разные папки, вот тогда будет все хорошо. Окей, okay. всем, всем спасибо, со всеми прощаюсь. Всем большой привет, удачи на рынках. Дай бог, что мы увидимся на разных вебинарах. Слушайте подкасты. Два трейдера. Мы с Романом сегодня его записали. Говорили, он уже сказал об этом, да, о чем мы говорили. И увидимся на следующих вебинарах. Встретимся с вами. Спасибо. До встречи.